Создано при поддержке образовательно-развлекательного паблика «Филиал Атеиста». Ссылка в описании. Всем доброго времени суток, катаны! С вами Аззи. После небольшого перерыва мы продолжаем делать обзоры лжи, тупости и невежества атеистических пабликов ВК. Мой дорогой и горячо любимый паблик Атео. Настал твое время. Несмотря на то, что Атео пропагандирует ценности атеизма, свободы, прогресса и критического мышления, комменты паблика закрыты от этой самой критики. Оу, а какие замечательные тут друзья! Ну нахер. Отец! Катаны, вижу, что моя рубрика с обзорами бреда пабликов малолетних атеистов вызывает у вас интерес, поэтому давайте поднимем актив и сделаем репост этого видоса на своей страничке в любой из соцсетей. Пусть люди знают правду о всей чуши, подменах и откровенных фейках, которые паблик Атео и другие подобные паблики пытаются нам втюхать под видом благородной борьбы за свободу, прогресс и атеизм. Ты втираешь мне какую-то дичь. В Канаде случайно забыли запереть продуктовый магазин, но никто не подумал его грабить. Люди просто брали необходимые продукты и оставляли деньги на кассе. Говорят, достигая уровня менталитета канадцев, становишься сверхчеловеком. И тут же рядом идет новость про РФ. В Брянской области школьник спас ребенка, который провалился под лед местной реки. На этом инциденте решило попиариться местное отделение ЛДПР и вручила парню подарки. Школьные принадлежности, мяч, пауэрбанк и гнилой армейский паек. Пожалуй, здесь стоит промолчать, чтобы вы сами сделали выводы. Вся лента паблика Атео состоит из чередования в разной степени стереотипных новостей в духе У них сверхчеловеки, у нас пиздец. Атео пытается манипулировать своими подписчиками. Да, их манипуляции рассчитаны на малолеток с синдромом Дауна. Но, блять, посмотрите на лайки, люди реально на это ведутся. Да, ничто, пользуются конструктором либеральных новостей? Где объективность? Камон! Она утонула. Даже если в РФ происходит что-то хорошее, Атео либо игнорит эту новость, либо придает ей такой окрас, что негатив всегда перевешивает позитив. В только что показанной новости про подарки брянскому школьнику фраза «гнилой армейский паек» намеренно написана капсом, дабы читатель не обратил внимания на то, что помимо пайка, мальчику подарили еще и школьные принадлежности, мяч и bank. Эта манипуляция сработала даже со мной. Я не сразу обратил внимание на все вышеперечисленное, сконцентрировавшись только на негативе. Сука! Новая Зеландия, первой из развитых стран, решила перейти на четырехдневную рабочую неделю. При этом сотрудники получают зарплату за 5 дней. Средняя зарплата в стране составляет 4800 долларов в месяц, сообщает журнал «Эксперт». И внизу картинка. Твоя муха срань. А ничего, что при переходе на четырехдневку рабочие трудятся по 10 часов в день вместо 8. а? То есть, по факту, количество рабочих часов не меняется. И при том, такой рабочий график имеет не только своих сторонников, но и критиков. Но вам же главное высер написать и картинку вставить. People have it. Никакие мимасы я не люблю так, как атеистические. Дорогие зрители, вот вам новая подборка вкусняшек. Бутылки водки в виде часовни появились в магазинах Красноярска. Все бы ничего, да только эта часовня – официальная достопримечательность нашего города. А бутылки, скорее всего, стали продаваться специально к универсиаде 2019. В Екатеринбурге злоумышленники проникли в квартиру православного священника и украли 15 миллионов рублей, 140 тысяч евро и шкатулку с ювелирными украшениями. Бог дал, Бог взял. Эх, это фейковая новость, которую админ Атео схавал шестилетней задержкой. Разоблачение уже было опубликовано в группе ложь пабликов ВК. Хирург, который сделал успешную операцию, Бог. Я думаю, для многих будет откровением, но хирург не спасает человека. Он всего лишь добавляет к его жизни несколько бонусных лет. Мы все равно все умрем. Вот это поворот! Что касается Бога, то если вы узнаете процент выживаемости при разных операциях и что даже самое высокое мастерство хирурга не является гарантией стопроцентного успеха, то кроме того, что уповать на высшие силы действительно ничего не остается. Да и большинство врачей крайне верующие люди. Почти при каждой больнице есть храм, а в каждом кабинете врача стоит иконка. Врачи понимают, что простые люди далеко не все всесильны. В отличие от пабликов Атео или Итер от Ортус, которые пытаются убедить своих адептов в обратном. Знаете, я ведь ничего против адекватной критики политики или религии в России не имею. Но каждый раз, когда читаю посты в Атео, понимаю, что поверить в ту дичь, которую там пишут, могут только малолетние дебилы. Меня начинают терзать смутные сомнения. Что если Гришка, админ Атео, специально за деньги ФСБ постит фейки, тупость и просто всякую дичь, чтобы дискредитировать либеральное и атеистическое движение в России. Ведь не на свою ж зарплату он по всяким Дубаям ездит. <клышленный> Гайсы, <голос> всем спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Оставайтесь на позитиве и до встречи в новых видосах.